Всем привет-привет! Вы на канале вот GSN и, ребят, у меня великолепная новость. Сейчас в магазине появился на продаже наборчик из четырех танчиков за 11 тысяч голды. В состав набора входят Panzer 8.8, Лева, Panzer M10 и Тигр 131. В придачу к ним идут камуфляжи на танчики на Panzer 8.8, Левую и Panzer M10. А, Но ну, на Тигр 31 не может быть камуфляжа, потому что он и так уже в него одет и, в принципе, поменять его невозможно. Это машинка своеобразная и она имеет свой стиль, который не меняется. Есть аватар, ну, штука не сильно нужная. По 10... На X5 на каждую из этих машин Открытое все оборудование На каждую из машинок Ну и соответственно 4 слота в ангаре Я ребят честно говоря данное предложение Считаю вкусным потому что Тигр 131 даже пускай это 6 уровень Это не восьмерка не десятка Но машинка прикольная в игре uh, Panzer M10 я делал уже на него обзор Можете зайти по ссылочке В описании Либо здесь появится подсказочка И посмотреть обзорчик на Panzer M10 и что касается самого Лёвы ребята, Лева это одна из самых фармящих машин в этой игре имеет коэффициент 185 процентов доходности и это действительно очень круто обзорчик на Леву я тоже уже делал, можете посмотреть по ссылочке короче говоря, ребят, у кого есть свободных 11 косарей голды задумайтесь над тем чтобы приобрести данный наборчик посмотреть обзорчики можете по ссылке и отдельно я сейчас Сейчас еще буду выкладывать дополнительные видео с катками на этих машинах. А на данный момент у меня все. Обратите внимание на обновление магазина и присмотритесь к этому предложению. Возможно, оно вас заинтересует, если у вас нет ни одной из этих машин. Также, ребят, обратите внимание, что данные машинки можно купить отдельно. За 5500 голды лева. это просто-таки нормальное вкусное предложение в целом. Как для фармящей машинки. Panzer M10 мне достался бесплатно из контейнера. Но это прям не стандартная ситуация. Я не сильно верю в контейнеры, поэтому... Подумайте над тем, может вам нужна отдельно сама машинка. Что касается Panzer Mid 8.8, у меня этой машины нет. И я сейчас в раздумьях, купить ли ее хотя бы ради обзора. И Tiger 131 мне очень нравится, как машинка на своем уровне. Короче говоря, ребят, подумайте. Машинки действительно прикольные. И в скопе, если ни одной из вас, ну, ну ни одной из них у вас нет, в целом я бы сказал, что предложение заслуживающее, проявить к нему интерес, ну и хорошенько пошевелить извилинами на предмет, они а не приобрести ли вам, если 11 косарей голды у вас есть. На данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал и смотрите обзоры на данные машины. Возможно, это поможет сделать вам свой выбор. Всем мира, любви и спокойствия.